посмотри, он двигается как бот, бот настоящий бот смотри да он на 3 Эй, я вам твича парень, смотрите охренеть не работ ахиллоу вассап, вот и очередной ролик Сегодня же я наткнулся на так называемого нейробота, который копирует движение у других игроков. И после определенного количества времени начинает играть как обычные люди, чекая все нужные позиции, ставя бомбу и так далее. Один из фрагментов вы можете увидеть на видосе у Влада Моргеймс. Дело в том, что против нас в катку закинуло Каких-то трех странных игроков Мы сначала не обратили на них внимания Но потом заметили, что как-то они уж слишком странно играют У них были какие-то непонятные, абсолютно странные движения И это были боты Да, это были боты Не такие боты, которых закидывают в катку, когда лимнет кто-то из игроков А боты, которые играют с обычных профилей Стима Ну, как обычные игроки Вы, скорее всего, спросите, с чего это мы решили, что они боты Ну, во-первых, люди так не играют Я, конечно, видел очень много разных сильверов Которые как будто впервые сели за компьютер Но такого я еще не видел Сами посмотрите Такое чувство, как будто бы за компьютер посадили трехлетних или четырехлетних детей Которые вообще не понимают, что делать Но это не так У них были новые профили и покупные Которые только начали проходить калибровку Два профиля вообще были не настроены А тот, что был настроен, скорее всего, был куплен И как раз через него мы смогли убедиться в том, что это боты У него в друзьях были точно такие же боты без аватарок И у некоторых даже ник был с надписью «Бот» И, наверное, в то время эти типа, боты заинтересовали многих. И я тоже хотел попасть с ним в игру, чтобы посмотреть на него. Но вот спустя полгода после просмотра мы с другом решили пойти просто по фану поиграть на дасте. Дин на него. Он хорошо И сразу же... Раз, два, три. Давай, пиши. Походу, юзер может, вы даже... Типа, можешь через шорты? Наберет. Хоба Хоба Вантап. Тап сейчас еще одну справлю. Челистый был, сейчас будет чего? <плодисмент> да, я все. Ну, да. Ну, да. Ну, да. Ну, Ну, да. Ну, это Да-да-да. Парень, какое у тебя звание? Какой О! парень? Это, я, я не слышу за зажима его. Что он делает только? -то да Мне кажется он ну, второй, ладно, сидит. Что Хоть какие-то навыки. Ну ч сейчас был за зажим ты видел? Да, видимо ви. Ты слышишь кошки дома? Да, да, я, я слышу вот, вот. его спасибо, спасибо, спасибо, чувак, продал меня Урод Сейчас, сейчас один. Один на за хотя бомбу умеет ставить Хочу вот Хорош, пойдем дой, да, а да, а пойдем давай, пойдем Эти отвечают, это по походу бот, я сейчас за ним слежу. <свят> ну я как филет выиграю. Смотри за ним, смотри за ним. То покажи свой зажим. Он живой? Я не знаю, живой он или нет. Как а как убивает? А как убивается, нал Полеть, так залететь? Это бот. О! Подошел, отошел такой, знаешь, подождал, пока флешка вся исчезнет. Птихует уже. О, он умеет слышать? Да это не бот, это не бот. Либо он Деранкер, либо Деранкер. Да. Я не понял, а что как он сказал? Он сказал, что я тебя коллаж с ним камень. Угадал. Скажи, что у тебя Николай. У меня николаш с инками, у меня... 4 новых. <сёк> На игру пацана А кто-то запрыгивает, никогда не запрыгивал Это бот фиолетовый точно бот Бот фиолетового заступить, просто смотреть Типа, мне интересно, за ну, ботами не Нет, у него два качества Бот, бот? Угораетесь, что ли? Посмотрите, он меня упёрся Ему пофигу Ч Это как работа? В смысле? Ты че Это как? Это ты че это бот? Держи тихо Это народ! Потому, что у него в комнате да ты не рассеть где можно а фиолетовый вот смотри сейчас за стоп его просто напротив не может он типа в тебя бежал он будет тупо стоять он, он типа нет он в тебя будет подожди секунду в пять подожди будет смотрите сорить сорить смотрите сорите смотри потихонечку идет сейчас подожди и уйдет сразу сейчас я вот сейчас фугу вставить Смотрите, смотрите, смотрите. Вот что это? Вы, Вы что будете? гоните? Как? Смотри, сейчас в другую сторону пойдет, отвечаю. Что за дичь? Да ну нахрен. Я не верили, что это будет. А ты на туре О, пойдет в другую сторону, за как вот двигается. Да ну, серьезно, это какие-то потозакосные. Первый раз такое вижу, честно. Это Моргеймс. Uh -huh. Вот если бы Моргеймс, я бы не узнал бы о том, что... А чё Моргеймс не понял? А чё за Моргеймс? А не, они, они, они, они ты играли, играли, у них тоже будет попал. Да ну нафиг. Смотри, он закупился, сразу же, как на... только начался раунд, и, смотри, у него счет прям ровно, как будто в натуре, типа... Боже мой, как-то... Так он у меня играет. Ну тогда, типа... Ну, кажется, так вроде сделать. Ба... Ну <laughs> я... да. Он в яму ровно пошел. Ну вот, У смотрите, бил. видите, вот как. А, сидит. да, это, это а. Это А, это А-А. Ты это поту скажи. Вот и цей. Боже, сиди в боксу мышь вонючая. в Смотри за фиолетовым. Увил бомбу, увидел бомбу. Натури под, ну как? Что это? Лосковь HP, ловаш, ловаш, тайм Титаник Ты видел Да, я видел А его вообще плохо Надо бы бальц Может, Моргейм снимает, типа, это? Пранк? Ну, конечно он соло никогда не снимает А, место слонга убили уже не, он на виду не пойдет, типа, он так не будет чекать. А, нет, чекает. Он стрейфится, он вот, он, он сейчас, он сейчас же жестко играть будет, мне кажется, слышишь? Ну и это еще не все. На следующий день после этой игры я рассмотрел дымку этого бота. Он просто берет, сказал, что он спокойно так заходит, не может запрыгнуть сюда. Найс, красава, братан. Давай, дальше лучше. Стоим, чекаем пол. Наверное, чтобы нас снизу не убили. Ну и начинает стрелять, собственно, с мидом. Ой, Чуть не убивается. Ну, ладно, надеюсь, он тоже побегал по карте, порадовался жизни. Стрелял, пор о, вернее, Выстрелил в бокс зачем-то. Берет Мак-10 и выкидывает. И то мимо. Берет обратно калаш. Берет Мак-10 и опять выкидывает. Молодец. Просто, блядь, аплодирую, Лежа. Ситуация 3 в 4 в 2. 4 3 в 2 я был прав. Значит, встаем, чекаем стенку, чтобы у нас не убили со стенки. Пикаем зачем-то. Берем, вначале, муху б... со скином. Потом берем калаш. Заходим на Б. И самое веселое. Хоба, такие. чекаем. Хоба. Навелись. Хэтшот. Шубот идет просто по ровной траектории. Вообще ничего не чекает. Еще в стенку уперся. Типа такой, блин, даже не мой гараж. Ну что, давайте то пройдем ко мне домой. Вон парень там стоит, охранник мой. Чего? Ты это видишь? Так, ну смотрим, значит таки, у ухоба. Хоба. достоверили, что мы убили бомжа Василия, видим, что у нас калаш без скина. Поэтому берем, прыгаем в яму и умираем. А, смотрим, зачем-то в стенках. Понимаем, что по нашему димойте стреляют справа, но все равно И лишь потом начинаем пытаемся убить чела справа. Берем Глок со скином, если почему бы и нет. Ведь оружие со скином более лучшего качества. Встаем в стенку, упираемся в задницу Азимову. И здесь начинает самое веселое. Зачем нам покрывать тиммейты, когда можно просто выйти и зажать И убить еще чела в каре. стоим в угол, типа постояли, почему бы нет. Тоже хорошая вещь. И стреляем смог типа вот так и должно быть. Зачем-то чекаем шорт. Ну что ж, ее с плесками продолжается. Зачем-то берем глок в руки. Стреляем хуй знает куда. Попадаем причем два раза в голову. Охуеть. Убиваем одного и умираем второго. Ситуация 1-4. И начинаем зажимать чего, блядь. Подожди. А, мы же это видели, не? Да, ну. Но... А, да, смотрите, и чат. Угу. Сейчас он вообще пристал зажимать. Вот знаешь, таких лучше бы ботов вы сделали реально для ММ, типа для, ну, для обычных ботов. Мы, кстати, уже на 10 раунде начали догадываться, что он бот. И его еще и спину зарезали. Значит, бежим, такие чекаем все, кар, план. нормально, сзади не чекаем, потому что нахер надо. И умираем. В такой красивой позе. Я хочу посмотреть поближе. Посмотри поближе. Я хз то Короче. Ох, с одного из них азимов, Блять. Ч происходит с камерой? Ч с камерой? Так, где у нас? Наш подозреваемый бот. Вот он. Братан, как дела у тебя? Что с камерой происходит? Ну, как мы видим, он стреляется с бедом. Меня забирают, он меня просто берет, продают как шлюку. Опять идем на бокс, потому что мы. А это я уже подпираю бота, он пытается пройти на бокс, по дефолтной уже ситуация. Получается, а что я ему хотел присунуть сейчас. Ты видел, как это выглядело сейчас? Он садится и понимает, что его жизнь бессмысленна, потому что он никуда пройти не может. А я тому уже сверху насилую вот, Видишь, я опять вот, ты уже начал скопить его. Он понимает, что он жизнь напрасна. По той же самой траектории. Ты его опять ступишь Первая.. у он даже спина подает тысячи. тысяч киллов! Просто вдумайся у бота тысячи киллов! А он все а на шарту был? А, нет, он в этой. Его чел вообще не чехнут! Ты просто сори, я сейчас сори, сори, сори. я бот поставил. Он за... стал сзади меня, я думал, у меня хоть будет прикрывать, а он в итоге просто стоял Просто... Просто дефал бомбу Вместе самой Движения, да, у него такие все. Смотри Смотри, набегу бегу просто убивает Все, все хорошо все. Так, убежали дальше -р -р -р -р -р. А, все, за бомбой сел Чекает бомбу А там уже шарта его обходит Смотри, смотри Он вообще не чекает, мужчина машина срать. Бот сама отверг Жениться ты видишь, он Смотри на его Пиздец Самая лучшая перестрелка в моей жизни А, да, да, да Точно, я вспомнил Я считаю, что его забать, чтобы он по мне попал но Как ты видишь, он вообще по мне не мог попасть Так, здесь у вас... А, вот эти тебе про что но скопа он убил Я тоже это забавил И, собственно, как-то вот так у нас Закончилась катка Давайте зайдем на последок в аккаунт Посмотрим, что у нас там. Кьюа. Казахстана, о чем тебе говорю? Он сейчас скатки. Давай к нему попробуем посоединиться. <соторит> что у него есть из интереса? Это что написал, что это бот? Плюс реп, плюс реп, плюс реп, минус реп, стоп хакин, увидимся в патруле, черт. <соторит> <соторит> Mm. про имя, плюс реп попався Жалоба на игрока Ян Папе отправлены, минус реп вак, минус реп в плейт Гаев <социт> На подсосе у читера а, Ну-ка, ну давай мы попробуем сейчас скинуть заявку, друзья Смотреть, что будет Вчера видели Скинь, вот, пропал, нет, нет, нет. Да, он там 1128 килом как вы поняли, этот бут так и не примут заявку, друзья. Но это особо и не важно, ибо теперь мы знаем, что существуют такие буты и вполне есть шанс попасть как с ними, так и против них. Но вам же я могу пожелать удачно провести свой денек и всем пока.